Народ живой, бизон, дрыхнет, периодически реагирует, причем реагирует почему-то на слова омикрон, ковид и надень маску. Надень маску, дружочек, красавец.